Эмоции, конечно, положительные. Выиграли, я скажу, что в ну, непростых условиях. непростых условиях условия, те условия, которые климатические, в которых мы оказались, оказались они ну, не то, что непривычные для нас, э, даже, я даже не знаю, как это назвать. То есть в 11 утра игра и.. Ну, за 30 градусов, за 30 градусов, там уже невозможно было, как говорится, на вас посидеть, я представляю, как девчонка бы играть, но тем не менее, тем не менее, мы сыграли, ну, я скажу так, что не самая яркая наша игра, но тем не менее, тем не менее, по счету мы выиграли достаточно убедительно. Понимаете, как? Я и сам немножко, ну, за Таню Макушевскую переживаю, потому что, ну, как-то не может она войти вот в игру так, как, ну, как, бы, как бы не хотелось. Ведь, ведь она это, ну, скажем так, достаточно хорошо умеет, достаточно хорошо не умеет. Но вот заключительные игры, почему-то, скажем так, у нее это не особо получается. Я не сторонник, знаете, как вот, если у игрока не пошла замена, я, ну, я чувствую просто, что, ну, что ждать, что ждать, пока она в Поэтому произвел замер, он вот, как и сам достаточно так, ну, как-то неудивно себя чувствую, потому что каждый раз колется менять на таких маленьких минутах, и психологически это не только отрезается на игроке, но и на тренинге тоже. Вот, вышла катерка, вот, как раз-то мне ее задор и понравился, получила желтую карточку, вот там еще могла так на грани было, поэтому ну, и, в принципе, ее и поменяли уже в концовке игры. Начали минут 10-12, очень хорошо. У нас моменты были возникали, один момент, второй момент, со стандартным положением. Потом как-то отдали инициативу. То есть пришла такая суета, понятное дело, что цена ошибки возрастает, игру упростили. Вот. И где-то так, ну, стали играть в ту игру, в которую соперник. То есть, можно сказать, весь вперед, игра придет. Вот. Но потом как-то успокоились, успокоились, мне кажется, вот было пару-пару таких стройку комбинаций, которые, э, скажем так, вот, свойственны для нас. Это быстрый, быстрая игра в пас, быстрый перевод, разворот. И вот как только по разворачивали команду соперника 2-3 раза с на фланг, образовали зоны, туда я Аня с хорошим ударом. И Валюк, Вика как раз туда вошли и завершили наши усилия. Ну вот, так, можно сказать, первый тайм на таком позитивном э, по позитивном настроении мы и завершили. Можно было и больше, можно было больше, а был момент, а был момент у нас в первом тайме, в начале первого тайма, когда вышли и две ошибки, такие грубые ошибки наших двух центральных защитников, которые привели чуть не к голу. И вот если бы это случилось, я думаю, тогда бы, ну, нам было бы, пришлось бы достаточно просто вести 2-0, в принципе, скажем так, владея инициативой, владея преимуществом и получить такой обидный голову, вот тогда-то, наверное, ну, пришло бы утраивать, если... Ну, утраивать усилия – это точно. Часть этого не случилось. Вот, и после третьего гола, можно, можно сказать, спокойно довели до, уже до победы игру. Хотя и, и моментов было достаточно. Их и был момент, не попал. Были были моменты, которые могли. Но я считаю, что с, с, счет 5-0 – это, ну, скажем так, счет, наверное, по игре. Ощущения пока довольно только результатом, ну, грубо, естественно, э, ну, ошибки это, естественно, были, и будем в следующей игре их корректировать, исправлять. Было тяжело, первое, это справиться с эмоциями потому что стоит задача, которую надо решить, и начали мы не очень, сбились на какой-то непонятный футбол, нам Не наш футбол, ну, выражаясь. Ну, а солнце, наверное, немножко еще более добавило в всей этой картине. И у кого-то, наверное, решения в связи с этим были не совсем ясные из-за этого. Ну, справились. Ну, хорошо, что забило, конечно, это придает такой ну, мотивации еще больше. Довольна. Ну, не знаю, насколько я довольна, я, наверное, лично с собой, но, конечно, есть над чем всегда работать. Больше, наверное, недовольна нашими наши не действиями. Мы можем намного лучше играть. Ну, да, как бы, скорее всего, это с инфоутом как бы, по рейтингу. И Наверное, это новая команда, потому что нельзя, ну, так я, я не, не знаю, они в закрытом закрыто формате подготовились, что-то, какую-то информация, я думаю, тяжело будет найти. Вот. Ну, хорошая, добротная команда с характером. Будет непросто, но мы. я очень надеюсь, что мы выиграем.